Друзья, выбирая франшизу, ознакомьтесь с обязанностями франчизера и франчизи. Потому что в каждой системе работы есть определенные правила. И вы должны понимать, где ваша ответственность, а где ответственность вашего партнера, франчизера. Я расскажу на примере своей франшизы. Обязанность франчизи. В первую очередь соблюдать правила и стандарты компании, обслуживать клиентов согласно технологии и секрету производства. Второе – это соблюдение рекламных стандартов, использование материалов, использование товарного знака правового обладателя и вовремя отвечать на все звонки и запросы клиентов. Третье – это иметь полностью обученный, подготовленный штат сотрудников, которые сдали аттестацию, экзаменацию по нашей авторской системе подготовки кадров. Четвертое – это своевременная отчетность перед франчизером и оплата ежемесячного платежа роялти в размере 2% от оборота и 15% фиксированных. Обязанности франчайзера, то есть управляющей компании. В первую очередь это полное методическое сопровождение вашего проекта, чтобы у вас были все необходимые конспекты, методики планирования для ведения бизнеса и сопровождение документально. То есть все документы, все стандарты работы предоставляет вам управляющая компания. Второй важный момент это Постоянное консультирование по возможным вопросам бизнеса. Юридическое консультирование, консультирование по ведению проектов. То, то есть франшиза должна консультировать по любым вопросам. Третья обязанность моей управляющей компании – это ваше маркетинговое сопровождение, выбор наиболее выгодных способов рекламы, подбор наилучших исполнителей и улучшение вашего рейтинга, продвижение вас по всем фронтам онлайн-рекламы, а также совместное использование офлайн акций а также Важный момент, который делает моя управляющая компания – это совместные управленческие планерки, мероприятия, которые позволяют вам четко выстроить планы развития вашего бизнеса и улучшить основные направления. Также мы даем материалы и занятия для обучения всех ваших сотрудников. Друзья, главное ответственно подойдите к выбору франшизы и четко поймите, какие у вас обязанности, какие обязанности у вашего франшизера, чтобы не было вопросов, а было только взаимопонимание и совместное сотрудничество.